Всем привет, привет! Вы на канале Вот ГСН и на ваших экранах самая дешманская рулетка, которая была за всю историю рулеток в нашей игре. Да, пускай история рулеток у нас насчитывает там, грубо говоря, два месяца, да. Но в целом это все-таки самое дешевая то, что у нас пока случалось. В центре у нас красуется великолепный сертификат на исследование танка АЖ восьмого уровня, который даст вам скидку в 25%. Круто ли это? Не знаю, ребят. Серьезно, я сейчас в каком-то легком недоумении, потому что если раньше мы стартовали по-моему с 50 тысяч серебра, то сейчас мы стартуем с 18, но целых 3 раза сможем их забрать. И у нас есть не один раз, а целых 2 раза возможность забрать по 2000 свободного опыта. Есть еще сертификат на седьмой уровень, тоже на 25%. И что-то мне подсказывает, что наверное это второй самый главный приз, в этой рулетке. Ну раз на первом месте у нас на восьмой уровень сертификатик на исследование техники. Есть еще 120 тысяч серебром. И на этом, в принципе, привет. Есть еще X3 в количестве 6 штук и в количестве 2 штук. Но все-таки, ребят, я немножко не догоняю. То есть, что это? Зачем это? Кроме как для того, чтобы... Ребята подготовились к новой ветке 10-55 э, быстрее допрыгать, но так лучше бы здесь тогда был сертификат на 10 левел, а не на 8. -й. Ну просто по логике, да, это не настолько уж и тяжелые уровни, 7-8 для того, чтобы их пройти. А может, это легкий намек на то, что пройти все-таки 7-8 уровень в грядущей новой ветке тяжей будет сложно? Не знаю. Пишите свои комментарии, высказывайте свое мнение по данной теме. Что касается стоимости шагов. Действительно, все очень дешманским 10, 30, 40, 50, 60, 75, 90 и дальше по тексту. Но если вы это все просуммируете, то получается некислая цифра. В 315 голды. А за 315 голды, если мы зайдем с вами в магазин... Я говорю, если мы зайдем с вами в магазин... Ладно, хорошо, выйдем из рулетки. И если мы все-таки зайдем с вами в магазин... Ну, спасибо вам большое за то, что мы заходим в магазинчик... Мы посмотрим с вами, что по вот допустим, среди танков, что можно взять за 3115 голды. Ну, окей, хорошо, давайте будем говорить так, если вы не пожадничаете, то вы можете взять себе М4 FL10, довольно прикольная интересная машина с уникальным барабаном. 3500 стоит, за 2000 вы можете взять себе Крупа 38, -го. да, это пятерка, но это все-таки премиумная машина, к ней еще идет X5 в количестве, ребят, 10 штук. То есть, если там у нас 6,2 по x3, того 8 раз вы сможете победить с x3, то здесь 10 раз с x5. Плюс здесь есть еще камуфляж, слот в ангаре. Ну, не знаю, ребят, выгодно или нет крутить рулетку на 3115 голды. Окей, хорошо, не хотите крупо, возьмите себе ПЗшку. 5-4, да, более скажем так, скромное предложение, но все-таки X5 в количестве 10 штук опять-таки есть. Опять-таки слот в ангаре и какая-никакая, все-таки премиумная машина 5-го левела. А здесь за 3115 прокрутить рулетку для того, чтобы максимально, что можно было отсюда забрать, это аж целый сертификат на исследование танков 8 уровня и 7 -го. Не знаю. Я, как я уже сказал, в легком недоумении. Пишите свои комментарии. Ну а если вы за честное мнение по поводу всего, что происходит в нашей игре, по по поводу товаров в магазине и предложений, которые в нашей игре появляются, обязательно подписывайтесь на мой канал, на котором вы никогда не наткнетесь на вранье или агитацию приобрести что-либо, что может вас потенциально расстроить. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.